сегодняшний день интернет вышло солнце неожиданно друзья кто до нас доеднался? доброго дня дорогие друзья во время войны нельзя сидеть с черными прямоугольниками это плохой знак Нужно включать, Нужно включать лица. Микрофоны, камеры. Мы побеждаем только лицами. Рады, кто к нам уже присоединился. Я буду в процессе модерации добавлять участников. Со мной на связи моя коллега Лана Миченко Западной Украины. Надеемся, что сегодня наш интернет нас не подведет и мы сможем с вами бесперебойно общаться. Ну и, конечно, наш гость. Лана, тебе слово. Представляй. Дякую. Дякую, Олено. Я вижу, что в нас... До нас приєднується до нашої розмови приеднуються все больше и больше учасників. Я з особливим таким натхненням бачу, що до... у нас вже є наша така постійна аудиторія. Дякую, що ви з нами. У цей такий непростий час, він, может, темний, а может, певним чином, дуже ясний. І я вас сьогодні, у цей понеділок, у 19 день нашого нового часу, вітаю на нашому проєкті «Лайфток» наша серия живых разговоров, якими мы решили назвать фразою, яка є проявом турботи, фразою "як вы". Так вот, я думаю, що ми сьогодні зробимо все можливе, щоб на питання "як вы" ми відповідали з більшим позитивом. Сьогодні наша розмова, наша зустріч. Пройде в, скажем так, в дуже цікавому колі з Олександром Філоненком. Я знаю, що багато хто з нашої аудиторії Олександра знає так фізично знає вічна знает Знає Олександра за його чудовими лекціями, які особливо відомі за seo і ми мы говорили з вами на попередніх зустрічах про психологічні опори. А сьогодні дуже хочеться поговорити про опори, які нам всім. Дуже нужны. Они, возможно, сейчас не наявні, но они дуже глубокие и действительно нам сегодня нужны. Поэтому мы запросили Олександра Филоненко, известного украинского философа, богослова, выкладача Харьковского национального университета и співзасновника Центра европейской культуры Данте. Мы сегодня будем вести разговор, будем вести даже дискуссию, возможно, поэтому мы запрошуємо вас задавать вопросы. В нашем чате вы можете оставить впродовж беседы ваши вопросы, ваши реакции на то, что будет говорить Олександр. Мы поставим Олександру традиционно за нашим проектом 5 вопросов, хотя мы осуществляем, что наша розмова может пойти по совсем другому колу, мы будем импровизировать, потому что мы сегодня... Дуже вразливые и дуже щирі. Ну что, Олександр, мы готовы до нашей разговоры, у нас уже есть достаточно много участников, люди до нас будут приєднуватися. мы будем сегодня вместе. И я хочу задать вам первое вопрос. Воно традиционное, мы действительно начинаем с этого вопроса, нашу разговор. Что с нами произошло и что с нами відбувається? и как изменился наш светогляд за эти практически три недели? Добрый день. Действительно, нам выпала честь жить в очень особые времена, и можно об этом говорить либо бесконечно долго, либо очень коротко, как в нашем сегодняшнем формате. Вы произнесли очень важные слова «темные времена». Когда-то киевлянин Николай Бердяев сказал, что у темных времен есть свое преимущество по отношению к светлым временам. В темные времена хорошо видно звезды. Вот э, Мне кажется, что это время, в которое мы действительно должны не, столько растер... не только растеряться и чувствовать эту растерянность, но и попробовать воспользоваться этим преимуществом темных времен и разобраться со звездами. Вот, э, конечно, я думаю, за три недели многое произошло, но самое главное произошло за три дня первые, потому что случилось три настоящих чуда, Поскольку я богослов, я очень не люблю употреблять слово чудо в сентиментальном значении. Например, когда там, юноша девушки говорит, ты просто чудо, это недостаточно. Вот я хотел бы сказать, что мы переживаем три, ну, столкнулись с тремя чудесами в прямом смысле этого слова. Я думаю, исчезающее малое количество людей в мире знало и верило, что в Украине А. Первое чудо. Есть украинская армия. Второе, что в Украине, возможно, народная война. Это чувство, чудо народа, и чудо человечности. И третье чудо, извините, для меня совершенно особое. Здесь разные люди собрались, но я совершенно потрясен, потому что никогда не был сторонником нашего президента. Но третье чудо – это наш президент. И вот я не знаю, какое чудес больше, чудеса лучше не взвешивать, но вот мне кажется, что эти три чуда определяют нашу сегодняшнюю повседневную жизнь, потому что из этого идет и оптимизм, и возможность куда-то вообще смотреть, а не только проживать эти дни рассеянно и разочарованно. И поэтому мне хотелось бы как-то с этого начать. Когда мы говорим о трех днях, трех неделях, мне кажется, очень важно увидеть, какую-то большую перспективу, большую перспективу того, что происходит. Конечно, это не война Украины за свою независимость и точка. Конечно, это событие гораздо более грандиозное. И мне хотелось бы просто три перспективы как-то отметить. Во-первых, для меня это история того, каким образом мы выбираемся из-под обломков разрушающегося Советского Союза. И для меня это не столько и не только война России и Украины, сколько война двух как бы, антропологий, двух представлений о человеке. Украина пошла путем какой-то радикальной открытости миру и пошла за вопросом о достоинстве. И Россия каким-то образом реализовала в полной мере политику ресентимента, попыток восстановления Советского Союза, я думаю, что это не только географическое отличие, оно проходит где-то в сердце каждого человека. Поэтому я думаю, что, конечно, это все страшно, то, что с нами происходит. Сегодня Министерство обороны объявило, что прямо сейчас, пока мы с вами говорим, происходит битва за Киев. И впервые сегодня утром я читал лекцию для друзей во время, когда дом немножечко шатался на оболоне в Киеве и не прекращавшийся был. Это действительно впервые за эти дни. Но несмотря на все это, все-таки ясно, что это грандиозное событие, вообще ставящее на весы судьбы людей за последние, сколько уже, 30-35 лет. Да, 40 лет закончится скоро. Я думаю, что это действительно выведение из рабства, и в этом смысле... Украина сейчас такая точка, в которой решается судьба буквально всего постсоветского пространства, всех стран. Я думаю, даже в Таджикистане сегодня чувствуют, что происходит. Но, по крайней мере, если не шутить, то нас очень сильно поддерживают мои друзья в Казахстане, например, это очень неожиданно для меня, или в Грузии, или еще где-то, потому что всем ясно, что это не только борьба за Украину, это борьба за каждого человека, который столкнулся с этим кошмаром. Вторая перспектива совершенно очевидная, что решается судьба Европы, и Европа не будет прежней. Это уже совершенно ясно, и вчера в гостях был журналист, который пишет для журнала «Шпигель», и ясно, что очень многие модели европейской политики больше окажутся невозможными, даже если нас будут плохо поддерживать. В этом смысле это более широкая история, но мне хотелось бы взять гораздо большую перспективу, потому что нам поможет это разобраться с надеждой. Когда папа Франциск пришел к папству и был объявлен папой, чуть ли не в первый же день он начал говорить о двух вещах: о том, что происходит Третья мировая война уже сейчас. И с первого же дня он стал об этом говорить и призывать увидеть это. Но Мало у кого это получалось, а у украинцев получалось в 2014 году увидеть, что война началась, но мы все колебались в оценках. Папа не только вот объявил эту войну, как бы сделал чем-то явным для многих, но и сделал очень сильное заявление, которое я люблю. Он сказал, что все, что мы сегодня проживаем, это результат 20 века, невероятный опрокидывающей революцией жестокости с ГУЛАГом, Холодомором, Освенцимом и всякими другими катастрофами. И, и, и действительно каждый из нас родился в культуре страха, воспитанной вперед этой революции жестокости, как он ее называет. Но дальше он сказал вещь поразительную, и звучащую сегодня немного сентиментально, но я вас уверяю, он говорил это очень осознанно и аргументированно. Он говорил, что на революцию жестокости может ответить только революция нежности. И вот с некоторых пор это для меня такая большая тема, почему нежность может быть серьезной силой в этом мире, что это означает и так далее. Вот многие люди говорят, ну переживают это как локальный конфликт столкновения с одним сумасшедшим. На самом деле для меня лично это история трех контекстов постсоветского, европейского и э, трансформационного процесса, который происходит в мире, когда действительно кажется, мир э, пришел в движение, и, и все смотрят на нас за тайм дыхания, и мы сами должны понять, как в этих обстоятельствах мы собираемся определяться с нашими звездами. Ну, как-то так бы я ответил на, на этот вопрос о наших трех неделях. Спасибо за, за этот ответ на этот вопрос. И я буду идти по вопросам, а потом обязательно вам в конце задам вопрос о обществе ПЛАКС, да, который вы, yeah. союз ПЛАКС, который вы организовали. Мы чуть-чуть подойдем к нему, потому что, по-моему, это очень созвучно как раз у революции нежности, которой можно ответить как противоядием революции жестокости. У нас такая билингвистичная будет сегодня разговор, то, то мы будем переходить и на российскую, и на украинскую, как кому-то Другое питание вопрос касается того, что У меня Лана повезло. Мы сегодня смотрим на велику разницу в изменении, что отбывается. извините, извините, я плохо великі... слышу. Немножечко тянет связь. Попробуйте еще раз. Мы сегодня переживаем. Да, Александр, да, да, да. Мы сегодня переживаем большую разницу в понимании того, что происходит в Украине, между Украиной и Россией. Я имею в виду большая когнитивная, ментальная разница в того, что происходит на стороне России, скажем так, обывателей, и понимание того, что происходит в Украине, почему так произошло и почему мы так по-разному чувствуем и так сложно общаемся в этот период. Спасибо. Вопрос этот э, такой сложный, что я думаю э, э, о том, как бы он не стал главным определяющим вопросом ближайших лет буквально, я думаю, что мы все потрясены этим феноменом, который мы недооценивали, феноменом такой огромной разницы восприятия событий. Ну, действительно, мы говорили о пропаганде, иронизировали, там, посмеивались сейчас уже понятно, что это что-то гораздо более дьявольское, чем просто психообработка телевизором и так далее. И придется в этом, с этим разбираться долго, я думаю. Но вот если о каких-то феноменах судить, да, то я хотел рассказать о случае, который вот я переживаю уже три дня. Мне звонит родственник из России, который совершенно как бы пророссийский. Он уверен, что он меня освобождает. Но деталь этого всего обсуждения такая. Когда я отправил ему фотографии из роддома в Мариуполе, он спросил меня, он сказал, «Ну, это не настоящие фотографии, ты же их взял в интернете, ты что, не понимаешь?» Я сказал, «Ну да, конечно, в интернете, а где же еще?» Он сказал, «Ну, ты не понимаешь, что в интернете только фейки?» Для меня это было очень неожиданно. Я сказал, «Что ты хочешь?» Он говорит, «Я хотел бы, чтобы ты мне сам прислал фотографии, которые ты сделал». Я сказал, но «Ну, я в Киеве, я не могу ничего сделать. Тогда он сказал, я не узнаю тебя по голосу, по письму, мы переписывались. Можешь прислать свою фотографию? Я отправил фотографию. Тогда он спросил, а можешь голосовое сообщение записать, потому что ты сам на себя не похож? Я думал, что он меня троллит, но после этого он начал панически задавать один и тот же вопрос. Он начал меня спрашивать, назови имя сестры моего отца. Назови имя сестры моего отца. После того, как он это повторил 10 раз и умолял меня это сделать, я, конечно, повторил, но оказалось, что он искренне думал, что этот весь разговор является результатом украинской пропаганды. Не только фотографии, не только моя фотография, не только моя речь, не только мой голос, но и он переживал, что действительно эти люди знают даже фамилию, его фамилию. Вот этот уровень как бы провисания проблемы, он очень важный, но мне кажется, что мы были в этой точке в 2014 году, когда, я думаю, многие рассчитывали на то, что возможен разговор с россиянами, друзьями, и, например, я был готов к очень жарким дискуссиям, но мы столкнулись с тем, что с нами не готовы говорить, вместо дискуссии возникает дистанцирование, удаление, не готовность говорить. Вот к этому молчанию многие были не готовы. Сейчас это не молчание, а то, что выросло из этого молчания. Но мне помогла понять эту ситуацию великий немецкий мыслитель Ханна Аренд, которая пережила все ужасы нацизма. И она однажды сказала, что в ее жизни ее удивляли не столько ее друзья, сколько ее враги. Извините, не столько ее враги, сколько ее друзья. Друзья, которые в 1933 году в один день стали нацистами, и в 1945 году те же люди вдруг стали антинацистами. И вот эта удивительная скорость переключения действительно исследовалась не только ханарин но и многими другими исследователями. Как возможно, что в развитой культуре, с хорошим образованием, со школами, университетами получаются люди, которые способны за один день вдруг вдруг объявить что они нацисты или они там антинацисты или еще кто-то как это возможно вот ее гипотеза заключалась в очень важной вещи она говорила о том что образование стало давать информацию анализ и так далее но не воспитывать человека выносить свое собственное осуждение вот это полная атрофия способности к самостоятельному свободному суждению Привела к тому, что в развитой, сильной культуре возможен человек, не способный выносить суждения. ханарин после этого пыталась построить целую систему образования в Америке и начать реформы со школами. Я очень много школами занимаюсь. И на самом деле эта тема потрясающая, того, как возможна школа, в которой мы получаем профессионала, специалиста, эксперта, но человека, совершенно не способного к суждению. Вот мы сейчас это видим в России, но это окажется большой вызов и нам тоже, потому что мы сами должны себя об этом спросить, является ли современное школьное образование таким образованием, которое рождает свободного человека, способного выносить суждения о Ну, простите, что это так очень издалека. Конечно, можно либо обмениваться этим шоком, от непонимания, но обратите внимание, что сейчас происходит не то же самое, что в 2014 году. В 2014 году возникла эта шокирующая стена молчания, когда оказывалось, что невозможно говорить с друзьями, потому что они не доверяют тебе, потому что ты именно друг, поэтому ты субъективный, и надо доверять средствам массовой информации. Сейчас другая история. Сейчас люди гораздо ярче поделились. Есть те, которые понимают нас ясно и совершенно точно, и желают нам победы и сами в ней участвуют. И люди, которых вам будет очень сложно в чем-либо не только переубедить, но и понять. Эта точка, я думаю, критичная действительно. Александр, тогда мы перейдем к другому вопросу. Я в одной из ваших лекций еще в мирное время получила очень интересный месседж о том, что современные люди – это люди, у которых украдена надежда. Сделаю акцент на том, что этот месседж был произнесен, озвучен вами еще в мирное время. Из трех добродетелей, веры, любви и надежды, позиция у надежды самая слабая. Так вот, где нам брать надежду в Украине вот сегодня, 14 марта 2022 года? Это такой прекрасный вопрос, что нам точно не хватит пяти минут. Но давайте только постановка вопроса. Мы все, я думаю, большая часть людей, которые здесь собрались, занимаются бизнесом, управлением предпринимательской, живут как предприниматели. И для нас, для всех очень важен этот параметр долгосрочного планирования. Давно замечено, что в европейской культуре сокращается это время. Я очень люблю Данте по причинам, которые сейчас не буду комментировать. Вся Европа покрыта готическими соборами, каждый из которых строился людьми, неспособными, или, вернее, заранее знавшими, что ни они, ни их дети, ни их внуки не увидят этот собор достроенным. Представьте себе, что вы сегодня начинаете какую-то стройку, и ни вы, ни ваши дети, ни ваши внуки не увидят результат. Сейчас это звучит как нонсенс, но вся Европа покрыта соборами, которые строились 500 лет, 600 лет, Миланский дом достроен в 19 веке. Флорентийская Санта-Мария-дель-Фьоре в 20 веке достроена, а начата в 13 Что это значит? Это значит, что Европа строилась людьми с таким странным отношением ко времени, когда я могу начинать делать дела с огромным временем планирования. Конечно, чтобы долго не развивать, мой любимый пример – флорентийцы, самый богатый город в Европе, начинают строить самый большой собор. Это нам понятно. Мы примерно так же думаем о богатых людях. Это люди, которые хотят построить самый большой собор. Что такое большой? Тот, который вместит всех жителей Флоренции. И они взялись за дело. Это санта мария дель Фьоре. Проблема была только одна. Никто в мире не понимал, как можно построить такой огромный купол. И тогда было принято решение молиться каждый день, о том, чтобы Бог послал человека, который способен построить купол. А пока он его не послал, мы будем продолжать строить собор. Они строили три поколения, собор был построен, была дырка в крыше, куда падал дождь, снег, и только через три поколения появился Брунеллеский, который сделал этот прекрасный флорентийский купол. Представьте себе, что сегодня кто-то к вам приходит и говорит, «Давай начнем строить дом». Не очень понятно, как будем делать крышу, но будем просто молиться. И если будем хорошо молиться, то через 2-3 поколения нам Бог пришнет того, кто сделает крышу. Для нас сегодня это полный абсурд. Никто не готов такие проекты обсуждать. В результате мы видим другую тенденцию. Время сокращенного планирования. В страховых компаниях это уже давно год, там два и ни один нормальный человек не будет делать что-то, что мы видим в перспективе пяти лет. Социологи это видят давно, эту тенденцию к укорочению, укорачиванию планирования. Но у этого есть глубокая антропологическая причина, сокращенная надежда. Это проявление того, что современный человек не воспринимает надежду как ресурс. Куда делась надежда, куда она пропала? Вот есть такой выдающийся современный мыслитель Ольга Александровна Седокова, которая написала совершенно грандиозную статью на эту тему под названием «Данте. Мудрость. надежды. Если захотите, можете прочитать, где она говорит, что 20 век с его жестокостью и расчеловечиванием привел к тому, что люди, выжившие в лагерях, Повторяли одну строчку из Данте. «Оставь надежду всяк сюда входящий». И нам казалось, что это мудрость. И люди, повторявшие это, не всегда понимали, что это написано на вратах ада. Что в аду надо оставлять надежду. Вообще говоря, в жизни не надо. Но о чем шла речь? О том, что можно выжить в лагере только при одном условии. Если ты больше ни на что не надеешься. Если ты надеешься, то тебя убьют. За твою надежду. Если узнают, что ты надеешься встретить своего ребенка хотя бы раз в жизни, то именно за эту надежду ухватятся ну, и будут тебя разрушать. Поэтому возникло целое поколение таких людей, как Шаламов, Солженицын, которые говорили, "Ну, люди по-разному выживали в ГУЛАГе, но общее правило одно – оставь надежду. В результате многим стало казаться, что быть трезвым, рассудительным, продуктивным, практичным – это не надеяться, делать что-то без всякой надежды. И это привело к тому, что, конечно, мы получили поколение людей, способных жить без надежды. Но проявляется это отсутствие надежды в том, что мы больше далеко ничего не планируем. Мы живем не то что не одним днем, конечно, но и не столетием. Вот когда мы… Это одна сторона вопроса. История о том, что, несомненно, европейская культура теряет надежду. И на надежде мы разучились строить. Но тогда возникает, конечно, очень важный вопрос. Мы сегодня растеряны, и сегодня кажется, что последние лимиты надежды пропадают. Но очень важно понять, откуда надежда рождается. Не только как она пропадает, но как рождается. И вот тут начинается очень интересный разговор. Внутри человека нет ресурса надежды. Я сейчас говорю вещь достаточно рискованную, но накручивать себя и заниматься аутотренингом, надейся, надейся, надейся, возьми себя в руки, не веди себя как тряпка, это невозможно. Это путь в никуда. Надежда э, проходит совершенно другой путь э, культивирования. Есть формула апостола Павла потрясающая, примерно звучит так что мы люди, которые хвалятся, хвалятся страданиями. Это очень странное утверждение, потому что люди делают со страданиями все, что хочешь, только не это. Ну, например, мы претерпеваем страдания, мы боремся со страданиями, мы уменьшаем страдания, но зачем же ими хвалиться? И вот а, апостол Павел говорит, что если мы а, хвалимся страданиями, из этого рождается терпение, из терпения рождается опытность, а из опытности надежда. А надежда не постыжает. Обычно мы слышали только последнюю часть этой фразы. Надежда не постыжает. Но вот смотрите эти пункты. Хвалимся страданиями, из которых рождается терпение, из терпения, опытность, из опытности, надежды. Четыре станции. Четыре станции. Первая станция – это хвалиться страданиями. Это не значит, что сравнивать, у кого страдания больше, и кто в этом смысле опытный. Это означает простую вещь – не приходить в отчаяние от обрушившихся на нас страданий, потому что внутри этих страданий, из наших вопросов, как мы, кто мы такие, на что мы надеемся, приходит ясность и правда. Если мы начинаем вокруг себя видеть эти звезды, не внутри себя, а снаружи, видит звезды, о звездах поговорим чуть позже. В нас совершается работа терпения. Проблема большая с терпением. Современный человек привык под терпением понимать пассивную позицию. Мы часто думаем, что терпеть ⁇ это значит не делать, что хочется. Просто потерпеть и не делать. На самом деле в этой фразе терпение ⁇ это активнейшая работа. Это работа, к которой мы все сегодня призваны, чтобы воспринять в себя войну а из себя выпустить мир. Вот работа по трансформации войны в мир называется терпение. Это не пассивная позиция, это самая активная работа, которая нам доступна. Каждый день в отношении с людьми, там, где мы находимся, в отношении с миром, мы можем попробовать всю войну окружающую, входящую в нас, превратить в мир, выходящий из нас. Если нам это удается, из этого претерпевания рождается опыт. Например, мама, которая родила первого ребенка, не так же переживает, как мама, родившая второго ребенка, случай гриппа. Если у нашего ребенка грипп, мама, если это первый ребенок, мы в шоке, мы не знаем, что делать, мы звоним всем. Если у тебя это, второй, третий ребенок, то человек переносит по-другому. Мама по-другому. Почему? Потому что она стала опытной. Эта опытность рождается из терпения. И э, вот из терпения рождается опытность, а из опытности надежда. То есть надежда проходит огромный путь. Надежда – это не когда я себя уговариваю аутотренингом. Надейся, надейся, надейся, перестань тревожиться. А наоборот, это огромная работа связанная с этим терпеливым превращением войны в мир. И, но это очень благодарная работа, потому что надежда продуктивна, она приносит плоды. И, конечно, вот сегодня очень важно присмотреться к тому, как эта работа осуществляется. Сейчас очень принято, я думаю, психотерапевты сейчас немножко встревожены, Потому что есть много подходов, когда психотерапевты пытаются снять тревогу. Снять тревогу, сказать, там возьмите себя в руки, не тревожьтесь. Это на самом деле очень проблематичная вещь, потому что тревога – это очень положительная вещь. Тревога – это то, что нужно полюбить. Тревога – это знак того, что мы живы, реалистичны и готовы э, держаться готовы жить, готовы быть живыми. Человек, который снимает тревогу, обычно попадает в очень искусственное положение. Вот эта способность жить внутри тревоги для того, чтобы действовать как миротворец через терпение, это то, что сегодня нам всем необходимо. И очень важно увидеть, что у этой тревоги, тревога не очень хорошее слово. Я предпочитаю заменять его на слово «трепет жизни». Трепет – это очень хорошее состояние. Вот мы должны переоценить трепет. Потому что трепет бывает трепетностью мамы, беспокоящейся о судьбе своего ребенка или ближних, и трепетом человека, который столкнулся с трагедией, вызовом, но не готов сдаваться. Готов внутри этого трепета переживать рождение новой жизни. Простите, что я так долго отвечу. Спасибо за этот ответ. Я, я лично посмотрела на другое. У меня возникла метафора с тем, что если бы мы называли тревожный чемоданчик трепетным чемоданчиком, то, может быть, как-то что-то делали по-другому. Очень интересный такой ход. И теперь действительно понимаешь, а что такое надежда? Вы ее сделали такой плотной, практически реальной, из такого очень аморфного понятия. Александра, следующий вопрос, где-то, наверное, чуть-чуть. Опять же, в одной из ваших лекций, когда вы потрясающе рассказывали о соборе святого семейства, если я ничего не путаю, о Гауди, вы рассказывали о том, что единственное, что может спасти от парализованности страхом, это красота. Особенно красота в кризисный период, в темные времена, может привести человека в движение. Насколько это актуально сейчас, когда кажется, что красота совсем не в приоритете? Давайте я начну с такого места. В 2014 году, я харьковчанин, в 2014 году в Харькове мы переживали страшную весну. Мы все ждали оккупацию, мы ждали ХНР. И, конечно, все были волонтерами. И у нас было точно так, как в Донецке. Просто тот же сценарий. Моторола тренировался в Харькове. И вот в эти времена, когда мы все вдруг превратились в волонтеров, я постепенно стал замечать одну вещь, что люди делятся не только по взглядам, идеологиям, там, состоянию, имущественному состоянию и так далее, но еще в очень неожиданном месте происходит линия раздела. Есть люди, которые говорят, сегодня не до поэзии. Вот сегодня. Сегодня война, надо действовать, сегодня не до поэзии. И есть люди которые в таких обстоятельствах говорят, сегодня нам может помочь только поэзия. На первый взгляд это какая-то ну, такая странная вещь, но в трудные времена... очень Что такое поэзия в данном случае? Мы об этом говорили с Сергеем Жаданом недавно, как раз за неделю до войны. Причем тут поэзия? Поэзия ⁇ это способ добраться до человечности каждого человека. И если мы в трудные времена не видим эту человечность, мы заранее все проиграли, потому что наша жизнь превращается в реагирование. Реагирование, из которого не происходит регенерирование. У моего любимого современного теоретика управления, Отто Шармера, есть такая глава, которая называется «От реагирования к регенерированию». Я недавно кому-то пытался это объяснить и переформулировал это как путь от маток к материнству. Наверное, вы уже заметили, что украинцы вернули, переосмыслили феномен мата. Все русские стали очень интеллигентны и считают, что украинцы недопустимо, ну как, недопустимо матеряться теперь. Я считаю, что надо. И у меня в Фейсбуке в одном из постов развернулась огромная дискуссия о богословии мата. Некоторые считают, что Бог говорит только с очень интеллигентными людьми, хорошо воспитанными и добрыми, и с матерящимися он не говорит. Но на самом деле это экспрессивный язык, с которого началась вся эта история. Проблема не в том, плох мат или хорош, а в том, чтобы от реагирования дойти до регенерирования. От маток к материнству. И вот этот путь у нам предстоит, мы его каждый день проходим. И вот по поводу красоты. Я действительно это начал говорить, немножко эпатируя, потому что это помогает остановиться. Сейчас я не хотел бы эпатировать, сейчас я хотел бы объясниться. Я, я, вот я хотел бы вернуться в ту точку, с которой я начал, об опасности аутотренинга. Что произошло в России? Об этом, кстати, замечательно говорил Дмитрий Муратов. Дмитрий Муратов – это нобелевский лауреат, главный редактор «Новой газеты». Если вы еще не видели, посмотрите его послевоенное интервью. Очень нужно сегодня. Где он говорит, кошмар России заключается в том, что идеологи, создавая СМИ, потом смотрели, что у них получилось, и они не только оболванили всех, они сами себя убедили, что это так. Это результат восьмилетнего аутотренинга. Когда люди вогнали себя в реальность, созданную ими самими, и они искренне верят в неонацистов и так далее, и так далее. Это не оболванивание, они сами так ведь Это то, во что мы не должны попасть ни при каких условиях в эту точку. И тогда первый пункт именно в этом что наша надежда, наша человечность, наши звезды расцветают в ответ, или рождаются, пробуждаются в ответ на встречу с чем-то. Это не то, что рождается изнутри, само по себе, а то, что рождается во встрече. Во встрече с чем? В нашей жизни происходят очень разные вторжения. От таких вторжений, как война, мы защищаемся. Мы стараемся создать систему безопасности. И, как видите, неплохо получилось. Но если мы только защищаемся, мы проигрываем. Потому что есть такой род вторжения, от которого не нужно защищаться. Из древности древние греки еще это называли красота. Вот когда я говорю красота, я говорю о такого рода вызовах и вторжениях в нашу жизнь, от которых нам не хочется защищаться и не нужно. Они вызывают нас трепет, вызывают нас волнение, как встреча с любимым человеком. Но от них не нужно защищаться, потому что во встрече с такого рода вызовами мы впервые раскрываемся, рождаемся и расцветаем. Вот проблема трагедии и войн в том, что мы так устаем от защиты, что готовы защищаться от всего. И травма войны – это неготовность принять красоту всерьез. Это смертельная травма, потому что надежда, человечность, дружба, все, чем мы живы, рождается в ответ на красоту. И поэтому, если говорить кратко, то именно в трудные, тяжелые времена становится очень ясно, что точка регенерирования, а не реагирования, это точка моей личной встречи с красотой. Это ни в каком смысле не сентиментальность, не уход в башню из слоновой кости, как часто это слышат. Это не попытка, не попытка спрятаться от мира ужасного у себя дома и окружить себя прекрасными вещами. Это что-то гораздо более серьезное. Мы отвечаем всегда на красоту, только надо понять, где мы ее видим сейчас. Вот для меня сейчас в эти дни совершенно ясно, что, я думаю, каждый, каждый буквально за три недели может рассказать десятки историй, когда он был растроган человечностью, которая вспыхнула вокруг нас. Это и есть красота. Это есть красота, которая спасет всю страну. Вот э, эта борьба за человечность, это сейчас для меня самая главная точка. Если мы будем внимательны и рассудительны, мы не потеряем ни одного, ни одной снизинки, родившейся от красоты. Это всегда борьба за человечность. И э, это старая очень тема, старая тема. Э, ее начал великий французский философ Эммануэль Левинас, который провел войну в концлагере. После войны вышел на свободу и оказалось, что всю его семью убили, как евреев. И он э, после войны начал развивать философию другого, э, исходя из такого тезиса, что философия европейская больше двух тысяч лет была философией войны. Гераклит говорил, что весь мир – это война. И нам казалось, что хочешь мира, готовься к войне, что мир по своей природе – это борьба за существование, борьба за ограниченный ресурс, это мир, это война, ведущаяся мирными средствами и так далее. И, так далее. и он поставил вопрос иначе. Он сказал, что... Когда мы э, побеждаем, есть две возможности осмыслить победу. Это либо перемирие, либо примирение. В русском языке это даже похожие слова, а? как будто бы синонимы. Но на самом деле это вещи противоположные. Перемирие – это когда люди так устали от войны, что готовы на все, чтобы только это прекратилось, и люди перестали друг друга убивать. Так действительно бывает, перемирие наступает. Например, мы 8 лет жили в этом состоянии. Перемирие. Но что интересно, что э, внутри этого состояния люди продолжают жить в логике войны. В логике войны. Никто никого не убивает, но логика – это логика войны или порядок войны. А примирение – это совершенно другая позиция. Это утверждение о том, что мир есть, но мы к нему можем причаститься, стать частью его. Вот сегодня, например, ведется война, но мир уже существует. Он не наступит через много-много дней, он уже существует, и наша победа связана с тем, что мы можем стать причастны к этому миру. И Левинас, Левинас ставил перед собой вопрос, а что это значит жить порядками мира? Что это значит мыслить свою жизнь даже на войне? Как причастность миру, о каком мире идет речь? И он говорил, что этот мир проявляется как лицо, как человеческое лицо, способно жить лицом к лицу. И поэтому меня очень смущает, когда сейчас во время войны в зуме прямоугольники вместо лиц. Вот это допустимое поведение во время мира и недопустимое во время войны. Мы к этому еще не привыкли. Я так в этом вопросе, знаете, немножко жесткий, потому что я в университете работаю. На каждой лекции я трачу 20 минут, чтобы убедить студентов включить камеры. Давайте я попробую применить свои психотехники. И смотрите, уже немного получается. Видите, с лицами веселей. во-первых. Но мне очень важно показать, что дело не в веселье только. Это самое дорогое, что у нас сегодня есть. Способность смотреть друг в другу в глаза и понимать, ради кого мы живем. Вот эта способность пойти за взглядом любимого человека. Это самое важное, что у нас есть. Все остальное – это просто подробности того, как мы это будем делать технически. Но это действительно правила жизни во время войны – включенные камеры. Я думаю, что мы это скоро все поймем. На всех встречах камер будет включены все больше и больше. И это не сентимент, не психологическая помощь, не поддержка. Это действительно наш единственный ресурс. Мы действительно оказались в ситуации борьбы за цивилизацию дружбы, за цивилизацию человечности. И все, что… Опять, я, я бы хотел, чтобы вы не подумали, что я вас убеждаю. Просто вспомните эти дни, три недели уже почти, что нас приводило в чувство, что делало нас собранными, действующими, внимательными, активными. Человечность. Человечность. И я думаю, что именно это мы не должны потерять. Вот эта красота человечности, это сейчас главный ресурс. Приятно видеть да, людей. Всем ну, еще раз. добрый день. Мы все увидели в лицах. Александр, у меня нет этого вопроса в списке, но я о нем вспомнила. Вы говорили о человечности. Я вспомнила еще очень интересную риторику о величии. Ну, Мы сейчас, некоторые из нас ведем батлы, да. Uh -huh. с россиянами, и очень часто звучит слово величие. Я помню, как вы говорили, приводили такой интересный пример, когда величие – это когда ты стоишь возле огромного океана и ощущаешь себя маленьким, и ощущаешь величие этого творения природы, ощущаешь себя настоящим человеком. Или стоишь перед собором в Милане, или стоишь перед собором святого семейства. А что такое вообще величие? Как нам с этим феноменом, как им управлять? Господи, какой неожиданный и прекрасный вопрос. Слушайте, я отвечу так, что, на первый взгляд, это не прямо, но мне кажется, важно к нашему разговору о рождении человечности. Мы все учили в школе, и мы видели, что в школе есть как бы две модели, не очень хорошо работающие. Первая модель – это когда маленький ребенок приходит в класс, а там взрослый-взрослый человек, учитель, который всеми своими жестами показывает, Делай, как я, и будет тебе счастье. Это модель, когда взрослый человек в классе, а ребенок маленький. И взрослому надо подражать. Второе, это, я учился в такой школе. Я закончил школу в 1985 году, советскую школу. Да, потом наступили другие времена, и в школе начала происходить другая глупость, противоположная. Когда э, маленький ребенок в классе, а к нему заходит взрослый человек большой и притворяется маленьким. И ведет себя как почти, как это сказать, хорошо организованный идиотизм. Когда нужно просто говорить как бы на уровне ребенка. И для ребенка это выглядит зловеще всегда. Потому что он точно знает, что перед ним взрослый человек. Но он почему-то играет в плохую игру. И, наконец, третья позиция, с которой связана тема величия. Настоящие великие педагоги, великие учителя в нашей жизни. Это люди которые заходят в комнату, как великаны, и ребенок видит, что это великаны. Но они приходят не в одиночестве в комнату, они приносят вместе с собой что-то огромное. Огромное такое, что их самих восхищает и приводит в трепет. Я это больше называю гора, потому что я с Кавказа. Вот И ну, у вас, может быть, выберите по вкусу степь, море, звезды. У каждого из нас есть какой-то свой образ грандиозной, великой вещи, перед которой мы замираем в восторге. И вот представьте себе, что учитель в класс заходит не сам, а с горой. И на фоне этой горы учитель и ребенок одинаково маленькие. Вот такая модель обучения, когда вначале перед тобой большой человек, а в конце урока маленький, потому что он подарил тебе гору. Это то, что мне хотелось бы видеть в школе и на самом деле в обществе. Потому что это единственный способ вернуть человеку масштаб своей жизни. На самом деле этот масштаб нам всем хорошо знаком. Мы все в детстве были, как сказать, ехали на море. Вот каждый из нас чувствует себя маленьким на берегу моря, но при этом он счастлив. Проблема современного человека, что он чувствует себя огромным, огромным в мире, в котором в нем есть только скука. Вот э, это скучание большого человека в городе противоположно счастью ребенка на берегу океана. И э, это то величие, в котором мы все нуждаемся, потому что если в нашей жизни этой горы нет, мы начинаем умирать от скуки. Э, взрослые люди даже умеют терпеть и умирать, от скуки долго, но нас, слава Богу, спасают наши дети, потому что нет ничего более страшного, чем видеть, как скучает твой ребенок. И тогда надо с этим что-то делать, а выход только один. От скуки помогают только горы. Надо вернуть людям горы. И поэтому, когда я говорю о величии, я хорошо понимаю, что речь идет о двух опытах величия. Величие, когда мы замираем благоговение перед какой-то огромной красотой, и слышим свое сердце. Например, красоту ребенка. Это огромная красота. Набоков, мой любимый писатель, говорил, что в этом мире есть две красивые вещи. А, да, все красивые вещи круглые. Например, арена цирка и глаза ребенка, который смотрит на арену цирка. Вот как бы нас спасают эти круглые глаза. И э, взрослые люди опасно заигрались в мир, в котором нет великого. Мы привыкли к тому, что нас окружают привычные, обыденные, скучные вещи. На самом деле мы должны вернуть этот опыт величия, потому что с ним связан масштаб жизни. Россия демонстрирует сейчас противоположное величие. Величие, достигаемое аутотренингом. Мы великий народ, великие победы и так далее. Это ложное величие. Но битва идет именно в этом месте. Величие человечности против величия бесчеловечных порядков. Спор о величии. И этот спор нельзя выиграть, сказав, что, знаете, мы маленькие люди, мы обойдемся без всякого величия. Это ошибка. Спасибо, Александр, за этот ответ. А расскажите, пожалуйста, про общество ПЛАКС, про Союз Плакс. Вот, это с этим связано. Это с этим же связано, простите, это очень важный рассказ. Я много лет преподавал в Италии. И однажды, выступая на фестивале каком-то, я получил отзыв от одной сеньоры, которая сказала, я поняла ваш метод, вы пока людей до слез не доведете, вы не успокойтесь. И, значит, ну, мы посмеялись и пошли дальше. Но если серьезно, то речь вот идет о чем. Мы, большая часть здесь людей у экрана, я не вижу ваш возраст, к сожалению, это люди, воспитанные в постмодернистской культуре, если не в советской. То есть, что это значит? Мы привыкли считать, что для того, чтобы быть умным, трезвым, рациональным и расчетливым, мы должны перестать быть чувствительными, сердечными, эмоциональными. Мы воспитаны в культуре, в которой сердце и ум оказались разлучены. Более того, даже противопоставлены. И сейчас мы проходим очень трудный путь переоткрытия того, что сердце ⁇ это рациональный инструмент. Самый большой путь, который мы все должны пройти, это путь от сердца к голове и обратно. Это 30 сантиметров, примерно. Вот э, этот путь и есть место битвы, потому что мы достаточно умны, некоторые достаточно сердечны. Теперь осталось установить связь между двумя этими вещами. Почему это важно? Потому что, э, когда речь идет о величии и о человечности, Знак того, что я открыл эту человечность так желанную, являются слезы. Мы воспитаны в культуре, в которой мужчин учат не плакать, и к женщинам, которые плачут в публичных местах, особенно на работе, принято относиться с подозрением. Но если вы посмотрите на культуру Данте, скажем, вы увидите парадоксальную вещь, что на всех изображениях средневековых у людей рисовались такие дорожки от слез. Потому что слезы считались величайшим даром. Это дар слез. И если человек перестает... Мы часто, э, как сказать, стыдимся слез горя, и поэтому не можем плакать слезами радости. Сейчас происходит действительно огромный процесс переосмысления культуры плача. Очень много говорилось о культуре смеха, и в почти ничего не говорилось о культуре плача. Но опыт величия, о котором я говорил, Опыт встречи человека с красотой и человечностью проверяется всегда одним способом. Когда сердце оживает, человек плачет. В общем, об этом можно говорить долго, но однажды мы с моим учеником сидели, у меня есть прекрасный друг, великий итальянский педагог Франко Нембри. Он рассказывал какую-то историю, немножко всплакнул, он рассказывал дальше, я всплакнул. Потом прошло еще время, переводчица всплакнула. И когда мы все втроем плакали, он сказал «проклятые лекарства, я от них всегда плачу». Вот, и, но тогда мы заметили эту вещь полушутя, полусерьезно, что если разговор всерьез, настоящий, трепет жизни достигнут, первое свидетельство – это слезы. И поэтому мы заявили, что создан клуб, мужской клуб, простите, простите прекрасные дамы, Мужской международный клуб «Флаксы», в который вступает каждый мужчина, который рассказывая о трогательном, расплакался во время рассказа. Если ты не можешь плакать, иди тренируйся. Вот признак слез как знак мужественности ⁇ это входной билет в общество Плакса. Я надеюсь встретить людей, которые готовы стать членами этого клуба. И чтобы вы поняли, что я не шучу, достаточно посмотреть европейские словари, слово мужество. Мужество – это по-английски, например, courage, по-итальянски – coraggio, это латинские корни, а корень в центре слова мужества – корень – это кор, сердце. То есть быть мужественным – это не значит быть волевым, это значит иметь смелость следовать за своим сердцем. Что это значит следовать за своим сердцем? Это значит следовать за тем опытом человечности, который приводит движение мое сердца и не предавать его. Мужественные люди сегодня – это люди, которые способны защищать человечность и следовать за сердцем. Вот этот образ мужественного человека, как человека сердечного, я думаю, это то, что нам сегодня очень необходимо, совершенно необходимо. Потому что человек, который потерял эту человечность, не может плакать. Не может плакать, у него заканчиваются слезы. В Средневековье это было почти проклятием, когда человек разучился плакать. Сегодня мы оказались в дурацкой культуре, в которой принято слезы скрывать. Так что добро, нужен... добро пожаловать в клуб Лакси. Да, Нам всем нужен катарсис. Я благодарю Николая. Вот Я вижу, он укачивает малыша или малышку. Я отсюда не вижу. Николай, вам просто огромный респект. Любуюсь вами, вижу ваш экран. Огромное спасибо, что вы с нами. И уже, по-моему, укачали вашу крошку. Вот видите, зум сам... помогает все-таки на самом деле милительное зрелище, очень приятное зрелище да, сегодня. Ну и финальный вопрос, Александр. Финальный вопрос, сложный, о сценариях. Какой сценарий грядет? Да, слушайте, это мой любимый вопрос. Во-первых, Гильберт Кейт Честертон давно, сто лет назад. Я не знаю, какие у вас отношения с этим джентльменом. но Это великий английский писатель, богословник да. и автор детективов конечно, это очень важно. И, наверное, вы видели сериал об Баце Брауне. Прекрасный английский сериал. Так вот, Честер там говорил, что Бог играет с людьми в одну очень древнюю игру. Игра называется Натяни нос пророку. Значит, Бог дает время людям высказаться, чтобы каждый пророчествовал и сказал, что будет дальше. Как только люди высказались в сердце своем, все высказали свои гипотезы и проекты, он делает что-то такое, что ни один из людей не предполагал. И с древности Бог со всем человечеством играет в такую игру. Он нас умеет удивлять. Вот когда мы, Бог только так и присутствует в нашей жизни, то что мы понимаем, что Он нас крепко удивляет. Так вот, если это принять всерьез, то как будто бы первый ответ я бы мог отшутиться и сказать, что я не буду пророчествовать. Но на самом деле все гораздо интереснее. Я думаю, что вы все пережили такую динамику как, ну, как я как все. первые дни мы все сидели в лентах информационных. Мы, я думаю у всех стоит инсайдер, украина война, там, по городам, в которых вы живете и так далее и так далее. но потом потом возникает желание чего-то более ну, какой-то твердой пищи. И мы начинаем смотреть каких-то людей, которым мы доверяем и так далее. И мне стало интересно, вот почему я Христа Грозеву доверяю больше, например, чем Дмитрию Гордону. Ну, опять, ничего плохого я не хочу сказать ни о ком точно. Но вот как это происходит, что вот я, Александр Филоненко на Аболоне, смотрю одно видео, второе видео, третье видео. Одному человеку я доверяю, второму меньше, третьему еще меньше. Я стал спрашивать себя, а почему? И у меня выяснилось, что есть какая-то группа людей, вот которым я почему-то сильно доверяю. А дальше наступила третья фаза. Оказалось, что эти люди, которым я очень доверяю, по-разному предсказывают будущее. Почти противоположным образом. Что это значит? В мирные времена у меня бы возникло недоверие и растерянность. Мне бы казалось, что это негативный опыт. А на самом деле это очень положительный опыт. Положительность его заключается в том, что последняя инстанция – это ты сам со своим сердцем. А ты сам что думаешь? То есть мы находимся в интересной ситуации, когда сколько бы людей мы не слушали, все-таки мы будем не доверять не потому, что это плохо, а наоборот, потому что вопрос ко мне, а ты как видишь? И я думаю, что мы оказались в интересном положении. Люди, которые вообще не прогнозируют, напрасно это делают, потому что это называется сдаться и сказать, а пусть будет как будет. Те, кто прогнозирует, должны быть готовы к тому, что Бог посмеется над нашими прогнозами. Но это неплохо, если только Он посмеется таким образом, чтобы человечность была гораздо более реализована и явно, чем мы себе это могли предположить. И в этом смысле мне кажется, что трудность нашего положения в том, что мы должны прогнозировать, но при этом не отчаиваться, когда наши прогнозы не сбываются, а поправлены. Это нормальная, очень древняя игра, в которой мы все нуждаемся. И я думаю, что если прогнозировать, то знаете, как прогнозировать? Надо прогнозировать так. Если женщина беременна, то она надеется, что ребенок родится он не может не родиться. Просто так устроен мир. Если мы знаем, что семя есть, оно обязательно прорастет. Если мы хотим увидеть, что будет в будущем, мы должны спросить себя, на какое настоящее семя, которое уже сейчас есть, мы можем рассчитывать. Что прорастет через неделю, год. Я уверен, что мы живем не только в трагическое время, но во время очень интересной и глубокой ясности. Каждый из нас, когда падают вот эти вот какие-то обманы, самообманы, мы все, каждый внутри себя, знают, на какие семена мы рассчитываем. Это семя, опять простите, что я все время повторяю одно и то же, но это семя открытой нами, переоткрытой человечности. Мы живем, это страшно сказать, но внутри ежедневного праздника человечности. Вот я засыпаю каждый день и вспоминаю, какие лица я сегодня видел, и сколько раз мы вместе с друзьями плакали о том, что мы видели. В Харькове живет моя подруга Маша Чупинина, мы давно знакомы, которая, выйдя на балкон, имея трех детей с большими проблемами, которых она усыновила с глубочайшими, тяжелейшими диагнозами. Она вышла в один из первых дней бомбардировок Харькова на балкон, увидела школу во дворе, спустилась туда и оказалась директор школы кормит всех людей трехразовым питанием в бомбоубежище. Она попросила директора, не может ли та накормить еще дом малютки и разбомбленное отделение онкологической гинекологии. Она сказала, конечно, Маша, только нет еды. Печки есть, женщины есть. Маша начала собирать еду. Теперь в Харькове существует Чупинина, которая кормит каждый день человек 300 стариков, детей и так далее. И не собирается никуда уезжать. То есть вот у меня возникла две ленты. Одна – «Украина война инсайдер», а вторая – «Маша Чупинина в Харькове». Понимаете? И таких маш сейчас вокруг нас очень много. И они возвращают этот праздник человечности сквозь слезы. Но опять, она говорят, что слезы радости, слезы горя, это одни и те же слезы, они из одних и тех же желез капают. Более того, вы знаете, наверное, эту фразу из апокалипсиса, когда Бог говорит человеку, «Не радостен ты, и, и как сказать, не холоден ты и не горяч, и поэтому изблюю тебя». Вот настоящий человек, он плачет от радости и от горя, и в этом даре слез мы все нуждаемся. Я думаю, что это те семена, которые рождают настоящий прогноз. Я думаю, что Украина сейчас стала местом на земном шаре по неволе, где рождается будущее мира. Простите за пафос, но сейчас просто нет времени аргументировать. Но я думаю, что, конечно, кто-то скажет, что, извините, мы бы не хотели быть этой точкой в мире, но умы именно в этой точке. Действительно, мир переживает великое время тяжелейших родов. И надежда связана с тем, что мы обязательно родим. И если мы родим, то хотелось бы, чтобы мы родили именно пространство, страну, мир, человечность. Александр, спасибо за эту великолепную метафору, за эту прививку человечностью и за эту надежду. Спасибо. Сегодня с нами был Александр Филоненко, известный украинский философ, богослов, преподаватель Харьковского национального университета, основатель Центра европейской культуры Данте. И я хочу верить, что, Александр, мы с вами первый, но далеко не последний раз встречаемся. Даже здесь, в наших зумах, по возможности, мы будем с вами встречаться. А я скажу, что тем огромное количество, и позволю, Александр, как бы, пожелать, наверное, порекомендовать лекции Александра, которые есть в Ютубе. Заметила, что очень сложно сейчас даже читать любимые книги, новые книги, сложно смотреть какие-то фильмы. Мы сидим и скроллим новости, но вот вы оказались для меня в эти дни таким э, хорошим, успокоительным. Гораздо лучше, чем Арестович и Виталий Ким. таким смыслом. Арестович уже вышел в оболочках, вы знаете, да, про 100 Арестовича. Алексей мой друг и мой студент, поэтому я слежу за его, терапев... за его терапевтической карьерой. Спасибо вам огромное <с за ваши лекции, за красоту, за смысл и за человечность. Спасибо всем, кто сегодня был на нашей встрече. Мы обязательно поделимся записью нашей встречи, поделимся выжимкой тезисов. И до встречи в среду. Александр, огромное вам спасибо. Спасибо огромное. Спасибо большое. Yeah, no, I can't I can't see. See.